О, привет, О, Боже, О, этот привет себя видимо. Роуз да. я проснулся. Здравствуйте, здравствуйте мэр. Привет. О, привет. Вот и покрасился здесь. Переоделся еще. Бензды. Ой, здравствуйте. А вы кто? Привет. А род, боб. Вот, а род... М -м. Ой, здравствуйте. А здравствуйте. Боб. Здравствуйте. он а По покатывался вот этой ногами. ну мне дверь откроют или чё? слушай там он, а, он, мэр. Я... мэр. Откройте. мэр Годри буржуа. и чей откройте. заходи, да откройте. открывайте. Я откройте, откройте. я дверь сейчас выбью. не входи, только откройте. мэр может входить. Я зам а зам. За. А а О, я Вы кто? Это кто? Я... Ты звезда. Это я звезда. Как Ты вас... что вас... не поняла? Молчать. Ты кто? Эмили. Они печенье. Эмили. Эмили? Да. М Ладно, там Эмили. Пошли. Вы кто? Они печенье. Ты меня сбиваешь из какого ты города? Эндер-сити. Ну Что совсем стоит? Ну, короче, там, типа, телепортируют. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, которая оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, да, все идем, идем. да все идем. А Попробуем. что там такое? Ну а ладно. Это сама, это, это Давай это а это что тут Конечно. делать Конечно! Проходим. Наши на красную новые... все, на красную. Идите. А как я не пролаю? На красную, ю. ну что ты да такая толстая вообще? Да, ну, зачем ну, я меня... Бесполезно. Не драться. Сейчас я открою, погоди. На красную встань. Ой, тостый, да на красную, ты да, видишь, да, да, красные все, точки. Станьте. Да я же. застрою. Да Мать, я у меня тоже... все на красный. Мэр вы не с нами? Ну да. что, что ну, давайте. Ну, ну все, все вот, так. Мэр, вы должны... так, стойте мэр. Да, за... стойте, стойте, стойте, стойте, я сейчас стану в удобную позицию. Да. Все, так используйте там. Да. Как отчет? Подождите, какой отчет да. нам еще? Ну, мэр еще не на, будет. ничего не нажал, не сделал ничего. А я не понял, я не понял. Давайте, ставьте первую точку. Так. Мы все на красных стоим. На старт. Она с, там было. на вторая, вторая. Надо О, нажать раз. один раз, а на старт зажа... ز... нажать один раз, и все, игра начнется. Давайте, раз, два, Нажала. три. Так, так, так, так, так, мои поинты. Эй, отойдите все. Я здесь не, не сдамся. Рузы, я... Вот так я... отналкивает. Вы, позорные. Брысь, пошли, брысь, пошли, тараканы. Эту а, да, да. фигню никак не побить. Какую я, я, ты... я, я звезда. Я звезда. Да а какая ты не звезда. <связь> я тут всё, эра пришла. Какая вздуйся, эра. Блин, меня сдули. Я... Так, нечестно <связь> пользоваться чужим оружием. Пользуйся с, с этого, а то берешь какое-то оружие своей тете. Эта тетя завещала мне, чтобы я его использовала. Ну и не дерутся в крайних случаях. Мэр использовал это оружие для, для защиты для мне города. Это не написано О, давай, на это. Я не, не защищаю вот город. Вот, заберу тебя. Горю. Не заберешь, это мое имущество. Пожар. То есть тебе использовать молот не из твоего города? А ты иди помойся. Батфигарь, да, тя от него. Ё-моё. Он вообще мясо задачи играет. Не, не, не, вообще Да вы, вы даете выиграть врагу? Блин, меня убили твари. А, подождите, ой, я ой. это, я слеп. Все, я вижу все. да я ну, тоже слепла. Я а, меня, я ослепа. вообще, подождите, у меня тут это с глазами а, проблема. Я вообще ослеп Линзы, линзы, линзы выпали. Да. Да. Читы. Я... Его нет на арене. У меня линзы Кого? выпадают. У меня... Я просто слепею. 4. На самом деле я все вижу. Я... я подождите. Выпадают. Глаз... Он не откидывается. Я говорю, у него четы. Да, у, у меня глаза. Ты. Я ванга. Мэр, вы я видите, его не нет ванга. на арене, но счет идет. Все, выиграл я... этот. Я, я, выиграл, я выиграл. выиграл. все. Выиграл. У него счет не шел. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Меня. Я не вижу. Это нечестная игра. Да. игра. Четыре. Да. Четы. Давай мне подарок. Подарок. Пиццы. А -а -а -а. Его не было да, на арене, ты... он получал счетчики. Я Пошел. Стали. Так, выступаем. Не говорят по очереди. Ты первая. Успокойся, эту дуру. Успокойся, а -а -а. дура. Ты говори оправдание. Давай свой. Я... Да, он спитер, он козерог, кидал. Да Затклить, твоё слово я... тебе не давали. Всё, Они стали слепыми, я тоже ослеп, мы все ослепы, это всё была не... слепота. Мы... Ну, че были... очки есть, купи линзы, раз не помогает ещё. Эй, Они, ты, это им линзы. ты, ты, ты какая-то там, я тебя не помню, да. вообще твое имя. мы ну говорили? Ну как думаешь говорю? об этом, черным вообще чёрным. Чей тиран? Я... Его да, не было на время, но счётчик Я бы... Ты, я был, я слеп, просто, вы просто слепые. Да Мне нужно любовные Что чтобы свою броню ты починить. Думаешь, ну как ты по игре думаешь, он читер или нет? Они просто обиделись ты. на меня. Он читер. Он. он читер. он читер. Да ну короче, все обидели. очевидно. Короче, да, вот я тебе. выиграл. А я Давайте мне Блин. подарок. Давайте я выиграл. к тебе. Ну короче, ты, ты, ты, ты вообще тварь что ли? Я вообще выиграл, так что все. Давай не мне. Ну, короче, давайте не так. Мне Первое я выиграл. Вот этому вот, Я не сидеть. Я сейчас никому вообще. Но... Как, Ой, как, молчать. Я молчать. Я тебе слова вообще не давала. Я за тебя заступаться не стал. А надо... У меня О, есть можно... видео. У меня есть видео. Честно. Олег, Ладно, мне нужен верховный. Я да здесь. И не это сказал, меч... много. Ну, и это бы, ну и пошли Она бы, ну и пошли бы. Все, вообще. все, я уезжаю вот вот сюда, от... я его обьеду, я от него, все. Да стой, тупой. А драга. А драга. Но, ну все, думаю, что это читер, блондинчик. блондинчик, У меня есть видео доказательства. А так как он в это... любом, любом случае не набрал есть. 2000. он в любом и случае что? не набрал 2000, я? 2000. Да, я набрал бы, если бы. Ты не подходил, типа, ты даже с нами не дрался. У меня есть видео доказательства. Так. Дура тупая. Нет, вообще. Ричкоины там, это, это, это мне не надо. Пой... Ну, все ну и пошли вы. Это... Дай, это а дай ему ричкоины, которые а, я заработал. Не нужны мне ваши ричкоины, не броня блондин, блондин. Купишь. Все, ну, я, я вот ухожу, до свидания. Вот Пойду завою сейчас этот э, Леди Всё, вот Все, не сможешь завоевать. Да, я пойду с документа заберу, как вы сделали с моей тетей и прибили ее. Бедная. Все. Полезность, ладно. А. Алло. А. Еще. О, Господи, о, о, что, я... что еще? Еды Помогите. Есть. Я... Ну, дай, ну, есть я... Ой, Давайте, я много бронички. выкину. все <звы> <звы> Раз, сейчас, ибо... Ничем а, не Ничего мне броня не выпала, выпала pues, сейчас сейчас да, мичь, да, я... да, Ой, привет. Держи из нашего вот города да. эти броню. О, спасибо большое. Печенье. А, а где этот черный? Не знаю, черный ушел куда-то. Да ладно. Он ушел. Он и сюда. Он а, сюда. Я помню, все Так, сейчас мы это откроем. Все зрители, идите сюда. Не знаю, как тебя звать, этого а... черного. Снимаем черного броню. Буша. На, Этот, э, мне там рассказывали, что меня могут депортировать а к человеку. А? Мне вот это надо срочно. А, будет, а а? Так, ну а все. вроде ты, бы никто игра? не играет. Я не знаю, где им. Ну, Всё, кто ну, согласился, кто -то тот не... играет. Она Она появилась. Он ушел. Сейчас. На, так, убирайте броню. Куда пошли? А ч делают? Что делать? На Уйдите, ты нам вообще... дают отчеты. Все, все, Предатели все, я с вами не разговариваю да. больше. Это не На счет три. Не трогай! Не используем, стойте, правила. Ты... Давайте правила. Не используем, Давай. давайте, оружие. Не толкаемся, не пеняемся, не пихаемся. И не Ой, спасибо. О, как все, как спасибо, приятно. вы. Мэр, спасибо. Заходите, вы сделали, чтобы да. вы нас бить не могли. Так, на счет три. Давайте. Раз, два, три. И человек. Нет! Черноволос, Ничего не, волос, не ломать гранди. на карте. А. Кстати, забыл. А а. Нельзя, убирай мечу. Посмотрим, как а. мы... Давайте. Давайте. И... Куда нельзя Ой. пользоваться? Ой. Ты а, я офигела? Я... А, а как выбраться теперь отсюда? Я... Нет, Помогите, ну, я, конечно, я все я понимаю. Все что выиграть? за бесполезность? Слова, Ничем не пользуемся. Не все, видите, все работает. Просто у мэра Зай. техническая неполадка. Ой, я уже прошел. Ну ладно. Ага. Я уже тут на красных полосах. Что за это червяк? Я а -а -а. уже на финале. А -а -а. Ну ладно, вы вообще лусеры. Я уже на финале. Ты не быть на финале? Я уже тут. Ну как бы посмотри, как ты тут Давай, расскажи мне. Это магия. Я не, я не знаю, как я здесь оказался. Ну вот со мной же горит Эмили. <связь> Он, вы, вы где-то дес... а дес... да, не, не Они не а... могут толкаться. А что? Я допрыгнуть просто не могу. Не, Боже, что такое? У нас все нормально. Ты иди помойся просто. А да, он? Да, он? Я считаю, я Разработчик надо пофиксить а, такое. Ужасные строительные карты. Согласен, а у меня. Смотрите, <с карту, <с молчите вообще. Молчать Да идите помойтесь. Тут, конечно, играют всякие профессионалы, которые... Которые, этот... Они нам... подкупили. Они сто процентов подкупили. Они знают. А блондинщики ну, вот это вообще, это муральза. Вот, вот эти муральзы. А если блондинщики, меня подставили. Блондинщики, а нет, не... а нет блондинщики, тебя никто не подставил, все. Ты не считаешь, что я блондинщика. короче, я, я, я против этой фигни, это какая-то карта. А вообще, а он, да, блондинщик, Зачем это вообще как бы. А вы плохой строитель и плохой мэр. Да, ужасный мэр и ужас. Протестуем против мэра и строителей. Знаете, Я протестую да только отчет. против строителей. Я а -а -а. протестую только Я против строителей. Умер. Я Ладно. Адриан, Адриан, мы то Мы возле тебя каким-то образом. Ну все, Сейчас... вам помощь, то, что вы не ныли. Сейчас блондиночка вот эта наглая вылетит из города. Я первое место, мэр. Ты чё офигел? Вот это нечестно! А как он здесь опасался этой апатии, магии? Блондиночка. А это не я был. Это нечестно, Я протестую. Сейчас я отфигарю блондинку. Я протестую. Блондиночка, иди сюда. Блондиночка офигела пользуешься. Иди тупойся. Почему? Ну, девочка, ты как что, что, что? Дима меня просто хотят убить ну, на дима. глазах у всех. А ты знаешь, кто я? А ты знаешь, Это кто боже! я? Да, боже! Ну какая-то. строил. Ручка, какая уровне уровне? просто что? вообще не умеете играть. Кто строил эту карту? Мне просто не умеете играть, все. Да, я боже! Ну, все он, этот, в закат. Что у меня подарок забирают, не не потому что у них у них проблемы. Будьте аккуратнее, я пойду, не будете а... мешать. Это... А не не можем не меш... мешать. вы не друг другу. Вы толкаете слепой. У него дед, вы, дед, вы, вы, вы, вы, дед слепой Тут какой-то ненормальный не хочет. Он не может толкаться, дебил. Вот я не могу. Ой, что ли? Да я не могу. Карта просто не логичная, просто. Пройти никак нельзя Вот сто процентов читы использовал. Да? Ну давайте да. пройдем вместе. Нет, давай. давай. Ну все, он уже не первое место. Ть, я уже что награду. сам допрыгнуть не можешь? Сам уже допры допрыгнуть Вы не можешь? Вы мешаетесь. Уменьш... Ну, походи-ка, ну, а да. Вас говорить. слишком много здесь. Мешаетесь мне на лицо. Не толпитесь. Да позже не толпите. Ну, дед, не проходи и все пройдет. Все. Как я ж, я Он не допрыгнул он врет, все врет этот. Это читы мне Это это читы. Это сто процентов читы у него там. Да, вот Олег правильно. Свой человек видно. Акуратненько. Они то меня все обвиняют в читах, когда просто. Отойди. Разработчик, разработчик. Я дочь. Я это как называется? Это в тучи ты. Мне я так я я. О. Я сюда проходите, Идите вы в баню. Я танцую. Я танцую. Как отсюда? Как выйти? Дискриминируйте меня из этой игры. Я танцую бриданс. О, все. Я танцую, а где, танцую, а а где мэр? Мэр. Все, я дискриминировался из этой игры. Мэр. Все, я... Мэр, я сюда. Уезжаю в Монако. Это, это и дед, и дед меня, Он да. читер! Вот смотри, все докажут, что он читер. Все докажут, что он читер. Да, докажут, он. Я вообще. да а это вы играть не умеете. Это просто ты. Что? До свидания. Я что ты мэра подкупил. Ну, да, мэра ты подкупил, чтоб на тебя ничего не ну, работало. Я... В... Я... Мэр, в... в... в... а можете здесь из-за Боже, купим себе мэр вы лучший мэр надо, которого вы. я видел. стандинчику да. все нравится меня да, все устраивает да, Меня вот все устраивает. Богу да да да урона, да урона. Он меня надурил, и тут да что-то да да да да да да да да да да да да да да да а ты на халка вообще молчи